сделал для себя открытие и вам очень рекомендую и уже на этой неделе будет старт продаж аналогичного места для пассивного дохода вход от миллион двести подробности в конце этого видео Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске я делюсь с вами уникальным местом для отдыха. Сразу хочу сказать, что он здесь совсем не дешевый, но оно того стоит. И тот проект, о котором я расскажу чуть позже, будет гораздо масштабнее, интереснее. И там действительно на пассиве можно будет зарабатывать очень даже неплохо. Лес, Глэмпинг и Спа. Ресторан Зайка. Видимо, Мосфильм тут снимает кино. Это место находится в Чвижепсе. По пути на Красную поляну. Здесь реликтовый лес встречается с роскошью отеля. Можно взять велосипеды в прокат. Это зона ресепшен. Тут вы оформляете документы. Сразу же подключаетесь к всевозможным скидкам на услуги, на продукцию данной компании. Ресторан Зайка, спа-комплекс. В общем, прогуляю у вас сейчас по территории. Несмотря на высокий ценник, в выходные здесь загруженность почти 100%. Здесь территория 2 гектара, 24 домика, большой спа-комплекс, ресторан. И тот проект, о котором я расскажу позже, он будет не такого плана домиков, а именно капитального строения. Вечером все красиво подсвечивается, а это место для костра. Здесь действительно... Единение с природой, зайки здесь повсюду. Большая, уютная территория, доносится приятный шум речки. Куда путь держим? Это ресторан с летней террасой. Под куполом вмещается около 10 человек. Классно! Закрытая вечеринка в шарике. Вот так все выглядит внутри. Присоединяйтесь, чтобы получать привилегии. Это ресторан «Зайка». Да. Такой здесь мини-зоопарк. Народу на самом деле достаточно. На каждом столе стоят разные цветы. Шведский стол шикарный. Завтраки нам очень понравились. Зайка тоже пришел с нами завтракать. С виду обычная палатка, но заходим в апартамент. Здесь очень уютно. С правой стороны камин, теплые полы. Ночью нам спалось очень комфортно. Было даже жарко. С правой стороны такой кухонный уголок. Да, тут стоит кофемашина, сундук, матрас с подогревом. Ну само собой кондиционер санузел смотрите какой потрясающий вид душевая кабина и данные апартаменты пользуются спросом круглый год есть домики с большой террасой в озере плавает осетр и цветные рыбки сейчас покажу вам спас бассейном здесь есть такая фишка то есть мы заехали вчера в Два часа дня, то есть пробыли здесь, получается сутки, сдали домик и до 8 вечера можем еще здесь париться, что мы сейчас и будем делать. Я правда в восторге от этого места, мы здесь первый раз и я уверен, что не последний. Не переключайтесь, обязательно досмотрите это видео до конца, тем более в конце видео донесу вам интересную информацию, то есть это вход в СПА в центр. То есть такая зона ресепшн здравствуйте вот это мужская раздевалка то есть мне дали такой вот номерочек чик шкафчик в раздевалке растет дерево ну само собой душевая кабина все прям для людей так сделано вот там бочка с холодной водой в общем на этой территории получается 4 а, бани да. Альпийская влажная сауна, русская баня, фито бочки, всевозможные массажи. В общем, очень тут круто. Очень. Это чайная комната. Двигаемся дальше. Птички поют, розочки цветут. А это массажный домик. Еще один массажный шар. Лепота зеркальный санузел а это зона бассейнов с лежаками то есть, есть бассейн побольше есть бассейн поменьше и есть зона джакузи смотрите какие красивые горы как вам такое местечко напишите пожалуйста в комментариях свои впечатления также есть и финская сауна Альпийская влажная сауна, солевая. Какие же они забавные. А это место для индивидуального парения, но мы туда не пойдем. Ну что, гаврики, грейтесь, да? Классно, сидишь, паришься и любуешься природой. Правда, телефон запотел. Как же круто! Хорошо попарились и пришли в чайный домик водичка с лимоном и разными травами после бани очень полезно друзья ну как вам сие заведение Зачет. у маши сейчас будут свои процедуры я пошел на массаж ну и после поделюсь с вами впечатлениями добрый день Промяли меня до самых косточек. В воскресенье вечера народ все прет и прет. С двух сторон глэмпинга речка, терраса. Здесь можно позаниматься йогой. Купил вот такие четкие себе. Тегловый глаз называется. Очень глубокое значение у них. Речка Чви Джепса. За видосик, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите ваше впечатление в комментариях. Теперь расскажу по ценам. Ссылка на лес глэмпинг будет в описании. Значит, домик на двоих нам обошелся 21 тысячу. А если вы хотите кого-то туда пригласить, ну там же диван есть раскладной, за каждого человека плюс 5000 тысяч. А массажи нам обошлись машины мой в 14 тысяч. Ужин в ресторане на пятерых обошелся 14 тысяч. нам там очень понравилось действительно рекомендую это место невероятное просто вот и все-таки видеообзор по аналогичному глэмпингу будет э, мне на этой неделе то есть мы будем записывать интервью с застройщиком и разбирать все подробности повторюсь вход от 1 миллиона двести тысяч Звоните, пишите. С удовольствием с вами поделюсь информацией. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.